Всем привет! Перед тем, как начнется видео, я хочу вам рассказать о канале девчонок-футболисток, который называется We Play Strong. Они снимают влоги о своей повседневной жизни, как в свободное, так и не в свободное время, и, что немаловажно, канал на английском языке, поэтому, если у вас есть базовый уровень языка, вы сможете подтянуть его. Я вообще сама лет в 12, в 11 очень хотела научиться играть в футбол и заставила своего друга научить меня, но со временем это забросила, а смотря влоги девчонок, как-то захотелось начать снова играть, что ли. Не знаю, конечно, как вы, но я считаю, что футбол — это интересный вид спорта, и поэтому, если ты так тоже думаешь, то переходи по ссылкам в описании и смотри влоги девчонок. А теперь кавер! На одной из старых дач... За столом большим и шумным Речь держали пацаны о вечной дружбе Дым по кругу и до дна стаканы Все клялись друг другу своих не забывать местите вместе до конца слова Пацаны кто не бежал от местных с перебитым носом, пьяный по дворам, нужно расстаться нам. Но на время, значит, ненадолго, может, на неделю, но точно не навсегда. О, о, о, о, о, о, о, о. Кто служить, кто в институты А потом приветим я и не минуты Ну чтоб не распадать нам Нужно баба поменьше слушать Какой не пью, какие дела С чуваками сбор не откладывай никогда слова пацана.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 Если смогут между нами стать Люди подлые и злые Чтоб тебе там про меня не говорили Не спеши ты никогда Обрубать канаты с пылью Не за спиной, а только в глаза И увидишь, станет все на своим стадай же слово Пацана, удержаться в этом сером мире, через силу зло всему, дакам нужно, остаться на... Не на время, даже не надолго, не на неделю и точно не навсегда. Оу -оу -оу -оу -оу -оу -оу -оу. Сбор нет. Максимально смешно, если что, нам сейчас по батарее, я может ставлю кусочек Это просто впервые в жизни, ладно. Ой, господи, лишь бы этот дубль был хорош. На одной истории.